Entertainment представляет Примадонна Узбекская Эстрада Илдус Усманова Человек, который покорил многих своим творчеством Яркая и неповторимая королева сцены направляется в Штаты С концертной программой в Нью-Йорке 5 ноября. Мастер-театр! Это будет волшебная осень. При поддержке сети компании Marshall Star Group и компании ST срочит Дантахиров. Только живой звук, только живое исполнение. Приходите, будьте вместе с нами. Для покупки билетов и подробной информации смотрите в описании. Юдус Усманова. Голос Узбекистана.